Построение систем вентиляции для домов и квартир должно подразумевать использование современного энергоэффективного оборудования. С вами компания AltaRair, меня зовут Виталий и сегодня мы поговорим об энтопильных рекуператорах. Применение рекуператоров в современных системах приточной вытяжной вентиляции уже никого не удивляет. Рекуператор позволяет утилизировать тепло внутреннего воздуха, которое находится в помещении и передать это тепло, эту энергию наружному воздуху, который подается с улицы. Данное решение минимизирует наши затраты на подогрев наружного холодного воздуха в зимний период времени. Отдельно стоит выделить энтальпийные теплообменники. Данные рекуператоры изготовлены из специального материала, который позволяет передавать не только тепло, но и влагу. Использование энтальпийного теплообменника гораздо эффективнее. Во-первых, помимо утилизации явного тепла, мы также утилизируем скрытое тепло, которое находится во влаге в конденсате, который выпадает на стенках теплообменника. Во-вторых, благодаря передаче влаги, мы таким образом пассивно увлажняем воздух внутри помещения, что очень критично в зимний период. Недостатком энтальпийного теплообменника является его износ. Даже с надлежащим уходом со временем поры забиваются пылью и энтальпия прекращает работать. Система энтальпии и передачи влаги в вентиляционных установках Яблотрон Футура построена немного иначе. Внутри данного вентиляционного оборудования установлен специальный теплообменник, пластины которого конструктивно, хоть и не передают влагу, однако энтальпия осуществляется. Каким же образом? Рекуператор, который установлен в вентиляционном оборудовании Eblotron Futura, оснащен специальными заслонками, которые с определенной периодичностью меняют направление потока воздуха внутри теплообменника. Данная конструкция решает сразу две проблемы. Благодаря тому, что мы снимаем конденсат, который образуется в ячейках рекуператора на пути удаляемого воздуха, мы не только пассивно увлажняем наше жилье, но и защищаем теплообменник от обмерзания. Разумеется, использование вентиляционных установок с интерпийным теплообменником не панацея. Данные теплообменники всего лишь позволяют удержать ту влагу, которая уже находится у вас внутри помещения. Как показывает практика наших реальных объектов, применение вентиляционного Оборудование с интерльпинным теплообменником позволяет поддерживать относительную влажность воздуха внутри помещения зимой на уровне 35-38%. Если же на объектах применялась вентиляционные установки с обычным теплообменником, то, как правило, относительная влажность внутри помещения достигала не более 20-25%. Благодаря тому, что мы защищаем рекуператор от надмерзания, вентиляционной установке не нужен специальный тент преднагрева который применяется в других аналогичных оборудованиях. Подведем итоги. Энтальпийный теплообменник имеет ряд преимуществ перед обычным. Это и более высокая эффективность работы, и пассивное увлажнение воздуха внутри дома зимой. Недостатком энтальпийных рекуператоров является необходимость стена преднагрева для защиты рекуператора от обмерзания, а также уменьшение эффективности энтальпии со временем. Рекуператор, который применяется в e Futura, Имеет преимущество как обычного энтерпинного теплообменника, но лишен его недостатков. Для него не нужен преднагрев и его эффективность никак не меняется со временем. Если у вас есть вопросы по работе рекуператора в целом, а также энтерпинного теплообменника и Аблотрон Футура, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!